И всем привет, меня зовут Макс Риск. Итак, вот значит, вот классный по Как вы знаете, у нас плохая новость и хорошая. Всем привет, с вами Макс Риск. Сегодня у нас плохая история, хорошая. Давайте расскажу вам. Смотрите, значит, вот, значит Макс Риск, Пекола, Пекола не побеждают нас. Не, сейчас покажу прикольный клан. Вот он. Джинфи, Джинфи, Джинфи 2. Ну, как он такой? Джинфи, Джинфи 2. Если честно, я в шоке, поэтому я секрет создаю второй аккаунт, чтобы потом вступить в наш клан, чтобы его чтобы потом вместе с ним Ну и сыграли. Сейчас я нахожусь на телефончике и на пока Будем там и там играть. Пошли. Так, иначе Тим играю. Может вы... реально? Может, я с собой встречу? Это же никто не изменил. Да, нормально. Так, я сейчас уже играю. Значит, сейчас посмотрим катку. Будете слушать, что я буду делать. вот офигенно. тогда посмотрим. Любую. Да. Я еще не готов к этому. Так, все. Что за карта? Страшная карта, честно. Я не вижу и какая карта. карту ну, как свет а, все, понял. Интересно. Офика просто бомба. <laughs> все, я все вижу теперь. Так, дела реально не лагает Или что происходит? Главное тут скорость. Тут тоже... А, тоже Я не играю тут. Отлично пожалуйста закатка тихо телефончиками нужно там там учиться что побеждать этих вот накручиков так я считаю что синь побеждает как думаете вы пишите в комментариях пока вы пишете я готовлюсь к битве телефончиком было бы вебка я вам показал так все включаю балластер этот стрельбу хоть одну штучку запущу его так дальше сюда вот один нас так я такой так и вот так дай, дай дай нам еще такого казарма на еще до дай нам чики будет классно еще. Так, давай, допустим, другу Лег казарму. Легко вообще играть в тихончики. Вот а поэтому может победить любой момент. И, может, и легко играть ну, Конечно. Так, я иду его на него атаковать. Пока что очень не вижу. Хочу вторую базу построить. Другу, что то занимается этим, блин. Ну. Так, я на него базим. Уго! У него гнул. А тут уже проигрывает что там У него гнал челю. Чуваки. Так, против есть другой что-то. Мешника мы выбираем, но призываем. Так, за нами гноу. Вот, черт, что пролюзного. Так, дальше мы строим труба за Вот реально. Что делать? Блин, я к этому не готов, ну ладно, в принципе. Так, кто побеждает? Так, я выиграл. Да? Выиграл. Ха. Будем тренировать ладность. Водай. Кто победит, да? так вот, давайте посмотрим еще ли вам о три на 3 будет наверное вообще долго битва шикарно будет тут еще тут еще может пару штук строить здесь я не знаю чем еще враг занимается ладно призываем сову чтобы узнать так тут -то что месси вам очень прикольно о, реально прикольная битва, битва. А если будет у меня два аккаунта, будут там и там играть? В принципе, да, там можно, разрешено. Наверное. В общем-то, я уже орду создал. Я думаю, что если сова запустится у меня, дай сову мне, пожалуйста. Пожалуйста, дай сову, 50 нужно мне. Да, спасибо. Так, дальше берем мечников. И все, в принципе. А что-то будет. Так, вот, так я перемотаю вас тут. Тяжело играть, но... Если хочешь спасти мир, победить всех, кто нужно. Тебе тут численность 200, а в там мало вообще у всех. Не было бы больше. О, сова. Так, сова, расскажи нам, где же враг? Также я хочу призвать дополнительную штуку, что потом что-то было у нас. не знаю, чем занимается, реально. Краты еще спускать. Так, пацаны, на нас напали вообще. В общем-то, у него мощная тактика, то есть нужно не тайшек, говорят, да, и брать. Так, все, он тут уже... Нет, я зря это сделал, да, ну что? Я не хочу, кстати, этого призывать. Я не лагать. Так, я хочу неромешников. Летающих хочу. Все, летающий в бой. Просто мне ордат. Офигенная орда. Так, корабль запустил. Давай думаю, в посадку. Корабль. Корабль отправляется. Сюда. Давай. Как там бит у вас. Блин, мне там там играть нужно. чтоб хоть как-то ну, победить. Ну, ладно. Что -то, что -то не понял сова наблюдает за всеми возможно враг еще там не, точнее вон там так а можно на него напали и прочим. берем фарбол кидаем ну все победите потому что старый добрый тактикам тут капец шикарно тактика так как тут у нас я уж и тут делаю тут прикольно так, я уже его разрушаю, он и флаг показывает, сдается, скорее всего. Нет? Пранкер, блин? Тоже, же, блин, пранкер? Ну, да давайте уже. Я тут ему построил. будут делать. Буду Давай-давай, давайте. Так, говорится, что тут его нет. Тоже, ну, в принципе, Саван нам для этого нужна. Чтобы что-то узнавать. Сюда давай уже, просыпайся. Все, сдался, отлично. Получается, получаем лапу собой достижение, это классно, ну, ну, да, так, классно, кстати, там и дам играть, в принципе, классно. Так, тут побеждают. Я за за левую сторону, а не за правую? Так, красный, значит, давайте за красных. Они просто тащили, так что думать за них. Так, окей. Пятый ранг у меня есть? Нет. Что с пить? Мой клан нужно иметь пятый ранг. Ну, для для любого клана. Собери минералы, задание у меня тут. Проведи рейтинговую битву окей я это сделаю это просто битва обычная. Просто всем, брать минерал просто О, у меня пс. пес пес давай поставим на значочек. Также также хочу это не написать макс риск 2 а то достали до вы Или же напишу макс риск и ты макс риск каком-нибудь роник Зря она будет прикольно все мне 6 колоток изменить Так, да я понял тебя блин так изменить на у меня наличных только одна штука, только один раз изменяешь и все. Окей. Максимум риска. Мар риск максимум Ладно, напишу канал риск старт. Ста. Ну, я узнал, он добрый друг мой. Риск старт. Всм. ЮТ напишу про пиарию себя. Ч, блин, Т. тратим. Имя. Имя не соответствует фразой. Понятно. По -ты. Вот ты забыл. Р ты там у нас ё -мо! Ладно, все. Забудем изменим. Нет. Ладно, да, да, да, все. Все изменит на тон тут Так, теперь нужно зачистчик, если будет какой-то полу. Ладно, такого. Обычный так. Меня зовут. Подпишись. На канал. Макусу вот так вот, пиар, давай, вот так вот давай спасибо так а тушу блин кто побеждает, сейчас нем дальше мне 40 минут еще. монет со создать свой клан Блин круто Так вот, пошли в битву Что пройти 2 три на, на 3 нужно четвертый ранг. У меня сейчас третий ранг, уровень. Э, потом пятый ранг. Значит, клан. Окей. 1-1 играем. А, это, конечно классно там и набирать. это конечно море, но спасти мир. Нет, нет. Вау, коники, Главное, какие вы даете предметы, точнее. Главное тут просто договориться с напарником. Вот я договорю с тобой, а тут то надо ведеть договариваться с кем-то. Так, карта одинаковая, я вообще знаю. Знаете, у меня тут свет, поэтому хочу изменить цвет чтобы не было а так я снимаю Нет. это будет что так налагает честно сейчас честно я был бы шоки всем по для меня макс риск теперь мы продолжаем играть вау просто шикарно дальше берем мечников дальше мы призываем призываем казаему призываем призываем атаку призываем Призм такого а вот куча призем, но что мы скоро вы, выиграем, если постараться. Макс риску то да. тогда Так, да, минералы минералы. Минерал. Так где такой атаковать. Минералы здесь будут У меня. Так а что там у нас? Блин, делать дряни, если честно. Ого, сколько он тут? Он просто гнома бьет. Слышишь, бром? Вот его гайд это как-то ну, ну круто все ночки так делают но у меня их уже двое не знаю ну ладно попробую возможно рабочая тактика но я думаю что не мои солдаты идут в атаку псы не будут спускать а мне есть псы зачем они да знаю может что понравится да дай маленькая карта дай большая карта возможно он вторую базу построил друг это будет Сдавайся, чувак, я уже выиграл. Так, я построю еще в запасную. Я вам потом покажу, как я это сделал второй аккаунт, чтобы победить врага нашего. Ого-хо! Ты ч, блин, сделал, чуваки, это с нас этим уж. Посмотрите, Так, я его побеждаю, да? Чувствую, что он будет труба строить. Вот, вот реально, не так, у меня база. Так, мне просто 6 героев нужно брать летающих. Все, тактика на летающих. Их будет просто волнишь чем. И землю все. Я побеждать буду. Вот так уйдем. Точка сбора меняем здесь. Так, вот так До сих пор мы не выигрываем, мы только рушим базу. Он даже не ремонтирует ее. Антересненький. Он только призывает. В общем, если не будешь выигрывать, то я тебя побеждаю. Типами у вторая база. Скорее всего, у меня тоже вторая база есть. то узнать. Давайте саву призывать. Давайте. Саву призываем потом узнать, как раньше я так делал. Так, мы скоро будем побеждать между прочим по бырому бам, бам, бам. Он не сдается или что происходит А, такой у второй база, он не умирает, не сдается, скорее вторая база есть. Так, давайте вырубайте, так потом что? проверьте эту базу, так и а проверить эту базу. Так, воина, проверьте эту базу, он тут. Опа, она нашел. Да, у него огромная база. Он что тут мутит. А, ему ну, выиграет мне, да сейчас. Дополнительная сила я только за. Реально? Так тебе классно. Мечники плюс гнолы. Это реально класс тактика. Ты ч, Дай скрин сделать. Ха -ха. Вот, Вот просто с ума сойти. Я такую тоже так хочу сделать. Офигеть. Так, сова раскры. Возможно, враг еще там остался, подпишись на канал Макс Риск. Закреплен комментарий есть мои социальные сети. Тикток, лайк, канал, бк, инстаграм и все остальное. Все, победа тут у нас. А тут кто выиграть, я не знаю. Вы знаете не на нем легче играть. Поэтому я уже 4 уровень, я могу тиму играть. Я могу с собой сыграть. но это опасно, чувак. Ну попробовать ступи сначала мой. Mm, да, поиграем 2-2. Нет, не, не, не сейчас. Я хочу сейчас 5 получить. Открывай Так, что не подымает? Нормально, нормально тогда Так, дай сюда. Я сейчас хочу эту штуку. О, эту хочу. Угу. Тан, тан, Вообще-то не знаю, чем это занимается. О, офигеть, блин, это просто декорации. Мне минерал буквально не хватает. Нужно подходить минералы. Угу. Как называется? Минералы. Минералы. Понятно, что нужно. Выпускать ту штучку. Опа, ну, у меня штукодного же слушайте. Прям браус-тарт. Свой, блин. Гранд. санты Интересненько. Ищет чеки Так, как-то. Мне пятый Лео, блин. О, снайпер. Коубрайт. За снайпера. За псы. Зачем мне псы? Ты мог Давай еще одну катку чтобы как-то пойти не ран. Итак, я вижу, кто-то Никланиста нашла. Мешники короли. Так, я их знаю. Франник. Я уже играю телефоном. А я посмотрю катку. Че там? Прямые эфиры, просто их мало. Вот просто мало прямых эфиров. Да? Бытых друзей. Один прямой эфир. понимаю, почему. Мало улайна Вот реально, если мало карты я такую карту блин уже тысячу раз игра за сезон или капец так смотрим за картой а интересно будет битва так тушу угу. так призываем в принципе обычно так что запускал возможно он псы запустит вы -то знает ну, тогда лучников и летающих еще до так потом сразу в атаку потом призываем, а потом вторую казарму. Итак, так там у вас в игре на пока <смех> Подожди, Рак, как думаете, рака заметит? Кто его знает? <смех> Мне интересно, когда жизнь не права хочу знать. А пока телефон я уже хочу вам сказать, что я уже выигрываю. Да, все, все он что-то начинает строить. Говорит, Блин, не построил все, проиграл. Он в трубу строит, так что видим краб, краб, где краб? Как дела у краба, кстати? Крава я реально бору, подпишитесь в комментариях. Я Крава не беру. Нарсен <связь> его нет, конечно. Ой, тут чувак есть один. Он строит базу, слышь, блин, только не вторая база, блин. Офигеть! Офигеть! Офигеть! Давай вновь берем Он замутил что-то такое ценное! Так, чтобы врага побить нужно экономику поломать, разрушить раз и навсегда. мы его побеждаем да? как я понял так давай тогда сразу экономку рушим а то реально не достали мне то они обманывают меня тут что-то делают не я не хочу тратить кубки слышь, блин я тебе к поломаю и вторую базу построю а -а -а. я игре макс риск да, что. Так, тогда еще мечников так, давай, допустим когда он сдается сдавайся мне я макс риск пропусти мне меня. меня есть квиток он скажет а ты риск старт какой ты макс риск да мне не риск старт ну и шо я макс риск поверь мне нет не верю ну ладно тогда он получает тогда что-то плохой так ладно забей я тебе а эти типа, псов убивать вот реально угу. как там у вас дела прикольно делал кстати а так база вторая построена могу ну, еще там базу принципе и с собой чтобы что потом узнать враги а то как-то они не пугают врагов нету <с> блин мне еще подлагива так нечестно не хочу брать стрелков хочу брать летающих может что он не но не наносит мне урон я начинающих летающих брать офигенно я прокачаюсь так же сам покажу аккаунт концерой все он сдался, Нет клан, спанаш клан. Ну да, ты не прокачанный. Опа, но ну, я уже бронзать На платить деньги, чтобы что получить. Да нет денег, 40, блин. Вот блин. Тут уже война. Ой, о, офигеть, блин, слушайте. Пропускаем нет, нет. Так, у меня четвертый уровень, чтобы получить пятый уровень, нужно где-то тут собрать опыт, прокачать персонажа, как всегда, блин. О, золотая карточка, у меня золотой голем выпал, гей-бой, <laughs> голем выпал, красава, <laughs> зачем, не, ну, хай будет заместить енота, вот это, который внутрь вниз, блин, пятый нужен. а давайте мы сыграем, давай сейчас, подожди, ты уверен, да, нет, Купа кубков мало. Окей, тогда я сам стыраю. Давай. Куков мало, мы не встретимся с тобой. Мы вот прокачайся, Макс, ристада встретимся. Да, я так уверена в этом. А потом больше нет друзья быстро уметь А напишите в комментариях, вот как против такой орды можно затащить. Вот реально как. Поэтому я принял такое решение стать другой аккаунта, чтобы помочь мне тоже. Да раз, я играл время, поэт Окей, окей, играл так, играл. Кстати, я закажу лавку. Так, лавка, что у нас тут? У нас есть бессводный набор. Хоть я, как ты, прокачаюсь за твой суммичок, класс. Давай, давай. Новый персонаж. Ну, ну, ну, ну, ну И упадает ничем. Дракончик упал. дракончики и крыло на башнях, И храбрость башнях. Это еще одна. Прикольно. Что кто-то Сразу база по стробу. Я понял, держись. Держись, блин. Так, у меня белый краж Происходит. А, понял. Катка. Раз, два. Я постараюсь выиграть мне нужно нужна победа еще, мислипанчики. Все будто то собрано вот реально. Я не смотрел какие Брагием, поэтому <смех> мне не знать. Но в принципе да. Так, точка сбора меня. Мечника берем для обзора. А, ну с минералов сказали класс. Поэтому я строю минералы, куча минералчиков ебой. Так, где такой мечник наш? Как там, вас заплатили их, просто ой -ой, -ой. ой база офигеть, да, эту Так. Давайте атакуйте всем Уже второй солдат идет наш мечник. как он идет, нужно сразу запускать вторых налчеков дополнительно. Все. Я база Так, как у нас напарника дела? Нормально, Телефона, конечно, же прикольно, в принципе. Так, кстати, а что есть у него микрофон реально классный? Звучить. Звучать будет очень отлично. Будет вообще опьяна. Я даже не дошел врагу. Вот уже скоро дойду. И столько там бас построил. Опа, на. Ну, что тут говорится? У нас тут конкурент между прочим. Псы. У нас напали псы. А том что? Там тоже псы, блин. Офигеть. Ого! Назад, на базу, на базу. Это знак. Раз, два. Призываем гнолов. Это знак, что нужно призвать гнолов. Да, в принципе, можно базу построить одну секретную. Давай построим. Здесь. А почему нет? Только нужно рисковать, в принципе. Все, базу просто разрушают на пока. Раз, два, призываем. Давай, три. Гнолочек собираем. Проводить. раньше проводил, кстати, этих Понял. очень тут уже не интересно. дальше у нас, наверно соперник. этот чувак офигеть бы. оценивайте, его вот уже война происходит. сколько не псов реально. меня у меня парбол. в принципе, атакуйте, чтобы хоть как-то напугать нашего врага. В принципе, атакуйте так мы тут сейчас собрали построим тут тоже построим уже уже на нас слушайте он промахнулся а понял блин Слишком. пошли атакуем все. на всех атакуем я а -а -а. так куда все идут здесь сюда идут чувак держись там не знаю куда у меня лагает нет понимаю враг что-то понял он заметил что там вы же блин а он все на стену в принципе враг на заметить чуваки нужна помощь чуваки блин герои наши нужна помощь твои магнитол у нас напали реально нас напали еще еще нападаете я там базу строю, он, блин, сломал все. Вот, блин, напали. Так, куда они идут уже? Все уже куда-то идут. Я чувствовал, я чувствовал, кстати, что я все знаю. Так, дайте, давай, ремонтиком. Все, кто бы играл, поиграл. Понял. Ну, если честно, можно еще по потерпеть, когда я доберусь до уровня. Покажу свой клан. То, что я стал этот аккаунт. Я думаю, что не забанят его. Ну если забанят, то будем разборщ... разобраться с этими, блин, разработчиками. Говорить, так это для того, чтобы игра была хоть как-то мирно. Будем побеждать самых этих вот людей. Там, да, возможно, будем побеждать слабых. Ну а я ролики зря не делал, зря делал ролики. Я ж буду говорить им тактики. И там, и там показывать и ту, и ту тактику. Смотри, значит, это аккаунт берет такой колоду, это аккаунт берет такую колоду. Вот так я хочу делать, потому что это реально водная тактика будет. Поэтому, разработчики, отойдите от меня. Я помогаю Вот так вот скажи. Если реально хотят удалить. Да у меня лагает конечно телефончик, ну ладно, в ролик потом посмотрите. Что реально лагает меня только Поэтому много ну, играть здесь нельзя. Тем более у нас зарядка 30% очень мало. Он просто заканчивается, заканчивается, заканчивается. Давай больнушки в атаку. Давайте в новые мои я прокачал вас потом <laughs> в будущем. Так, как у нас база. Опа, на ремонт нужно включить. Обязательно почему нет? Так, ну что, атакуем. Э, э отступайте. Блин, лагает. Мы идем атаковать. Да, тут алпа, конечно, но мы. тачер, мы идем атаковать. Может давай база захватим, реально? Просто нет. Вот, реально. Это, это реально. Чуваки, девчонки, нас дело дрянь Что делать? Точка сбора. Меняем. Здесь становим. Все сюда. Так, план Б. У всех файрбол и так, что гнуло запускаем по полной программе. Нет, почему нет? Все. План Б рабочий. Так, да почему я лагаю? Вот я вам покажу, потом лаги. Как получается лагает телефончик? Посмотрим, что получится. То же, блин, он что-то понял? Нет, не давайте ему ничего, знать. Блин, твою магнитом он все понял. А, -а, -а ха, мимо. Мы крутую, ага, надо да сейчас. Так, как там уже, там база, защита, атака. Угу. разбираемся с этим. Маны хватает, блин, макс риска. Мы, блин, сейчас затащим. Гигантов зачем брать? У что-то классное. Все, на базу, на базу. Нападаем здесь. Возможно, враги тут еще. А если нет, то я захвачу. А, желательно я все построю, чтобы было все шикарно. Мне очень зачем очистить? Недостаточно памяти. Отменить. Уже, друзья, недостаточно памяти на телефоне. Поэтому всем удачи пока. Забей. Е -е -е, блинчик, пожалуй, я забыл про это. понял. Там не такая карта как телефон нормально, темная карта. Так, проверьте ту базу. Потом стройте здесь, сейчас здесь. Потом попризывайте их по миллиарду. Да, нужно еще построить пару казарм, чтобы хоть что-нибудь делать этим займемся. Хм. Дрикскоп, дрикскоп, дрикскоп, дрикскоп. Невозможно отделить других призывник призывников вот блин. Так, как в фоне делать реально или хорошо, там потом узнаем. Угу, угу. угу. угу. Общая война по полном программе, но я захватываю, захвачиваю, захвачиваю. Карту как Владей самый, тот самый. Фарболкина почему-то нет. Если честно... Меня, может быть, Кирдык придет. Все, что я атакую по полной программе, я почти всех вырубаю. Да, реально, я вырубаю, потому что гнолы топ тема. Зачем брать мне каких-то мечников? гнолы реально топ тема. Так что тут маленького нормально. А давай синих покажем. Давайте снова туда пойдем. Построим базу. Легко, блин. Да. Я вот дрянь, если честно. Так, займемся этим. Как там милоунивой? Так, а теперь я занимаюсь этим. Это моя орда? Реально мне просто орда. Вот так вот называется, орда Макс риска. Так, парьбок нужен. На фарбул. На красавчик вся вся вырвал. Красавчик ага. Так все мы о по программе. Они все отступают прием. мы просто базу будем разрушать. Вы бы видели ролик, вот он залил сюда на канал или на другой канал, чтобы все смотрели, что мой аккаунт вот он в тренде. Раньше прикольно, Дима. Помнить, как в stars ограничения поставили, что три персонажа одинаковых нельзя брать. А что если бы этой игри такую не поставили, а я сделаю? Не, я два аккаунта сделаю. Буду наверное вообще месиво Два одинаковых аккаунта нельзя, точнее, два одинаковых персонажа нельзя брать. Катки А что в игре, если будто это так же сам будет Ха, понятно побеждаем всех давайте О, карта слушай бро вот загас меня реально мощно Я просто расширяюсь <сор2> вот если это реально была бы жизнь то я бы в жоке это пранк или шоу Иган случайно днем я просто смех. у меня только смех <сOR2> <сOR2> я просто во все франты бью они такие а как это как и так а вот так вот блин это так Буду все тут строить, все тут ломать. Экономный класс, гнолы вообще топчик. 150 героков. А что если такую вторую колду стать будем вообще весело Да мы всех затащим, конечно. Тем более наших напарников, кстати, нечего копать. Они просто стоят, просто молч. А, тут очень построен. А, займем место. Займем место, а, Так, атакуйте, конечно. Я все место займу чтобы все смотреть как Бог. <смех> я буду новым Богом. Бог, глаза, канула Так давайте так на На. сдавайтесь между прочим. Хватит вам тут подаваться. Вот, вот, вот, давай, давай, давай. Так, сразу сначала. Пойдем уже сломали эту базу. Последний напада базу всем. Они сдались. Мне просто пока камнем. Все, я показываю вам, да. Показываю нихней и скажу вам. Так, у них уровень. Четвертый. Черт! Уж Может, прокачай персонажа, чтобы был какой-то уровень. Не мне дают отлично. Я вам покажу, покажу, конечно. Так, как мы еще третий уровень. Достигну третий уровень следующей карты. Третий уровень, друзья, прокачай карты. То есть прокачай карты. Отличная тактика. Достигнуть второго уровня случайных карт. То есть прокачай карту. Окей. О, прокачаю гигантом. Ещ ⁇ гигантов прокачаю, реально? Второго уровня. Я могу гиганта третий уровень прокачать. Ага, четвертого подписчики игра разработчиком вообще топчик шутку почта о, кстати После докатки я вам покажу код мне 5 левел Я ступай начну мой клан в код пишу чтобы хоть почекать на награды Почему нет реально классно будет Все я все награду получу вроде бы Я так доволен остался Требовать 5 уровень в смысле Чего карт 5 уровень Так у меня есть 5 уровень между прочим мне не верит что у меня есть пятый уровень. Да, реально, что это пранки. Так, как там картам? Буду долго катка. То есть я могу сразу пойти в один играть в битву. Сразу побить, получить карту. И все, прокачаться по-бырому. А то у меня в клан не пускают до сих пор. Я жду-жду-жду, блин. Требуется пятый ур уровень. Так у меня вот опыт пятый. Пятый уровень. Пятый уровень. Или на уровень пятый. Не понял вообще вот блин да я, я же готов кусаться дайте хоть в клан мне какой-то любой блин ждем в общем там присоединяется к вы наш присоединитесь в наш клан макс риск топ напишу макс риск топ а уже начинаем играть блин оттуда мы закончили окей продолжаем строить ролики хоть еще одну карту я вам в конце обещаю покажу. Так, начинаем. Я понял, какая карта. Так, давай, давай, давай. Теперь мы берем такого. Продолжаем. давай. Улет, просто улет. Что тут строишь. Вот интересно тут? Так, готовы а мы строим, значит. Мы ждем, когда чувак построится. Также мы что-то тут запустим минералы. Я карту не помню. Что за карта? все интерес я вроде эту карту свет да все понятно как карта включаем мечников потом снова эту орду запускаем и супер будет пом бомба просто будет 31 процент телефончики нормально хватит прикольно тебе месяц запускать все в атаку раз думаю это без разницы сработает так там уже краб а рабочий так, а я призываю тем самым мечников Давай, и ног уже. а ага. Возможно, враг что-то задумал. Ну, блин, тут вообще легко. Так, тут уже войнушка, я понял. А тем самым я хочу победить права. Призываю второго новольчика, чтобы хоть как-то ну плюсик был в игре. Также призываю второго. Я уже дохожу. И ничего не вижу. Если враг что задумал. Вот, он, он гнол задумал. Черт! Отступать. Он хочет на меня напасть. Блин. Нет, нет, нет. Живи, блин. Блин, убили. Все. Борби. Так скажем. Ладно. Гновы сначала. Потом хочу вторую базу построить, реально и камушку собираю принципе я к секрету построил секретку здесь секретка здесь значит Подожди. здесь секретка о камушки будут собирать камушку основное мне не важно все пошли на ордой будем атаковать я не буду собой на потому что это думаю бессмысленно пока что он новичок поэтому все, призываем Орду и сразу идет атаковать на какую-то свободную ячейку базу. Почему бы и нет? Так, вы в принципе сможете помочь в этом их так. Прием, базу не слышу, базу не вижу. Теперь, друзья, мы с вами обходим это все дело. Мы призываем обратно эту орду. Теперь мы обходим мы атакуем атакуем бомба атакуем в атаку да красава давай давай вырубай всех да хоть там немножко мы поврубали, в принципе так ладно забейте мы проиграем ну ну как мы домах сделали он упал по статистике да ну вот так а теперь на базу строим все по построим, теперь пускай кучу гнолочков так тут уже месяц уйду, посмотрим Потом я хочу запускать казан где штучка Запущу все все нормально. Так я не знаю, чем я занимается, скорее всего уже начал. А все, так вы скорее всего буду брать снова гнолочков. Они а, реально а топчик. Хм. Так, теперь нужно обратно напасть на врагам искать вторую ячейку. На основную ячейку мы напали. Если не будет ничего такого классно то мы попадаем на вторую ячейку снова на первую. Ах, основную ячейку. Я не вижу у него персонажей. и вижу, что он дефает столько. Только для дефа суток. Так, тут его нету. Ищем второе место. Здесь. Если тоже нет, то ладно. Не забудьте про них. Тоже тут нет. Тогда здесь или сразу нападаем. Тем самым я хочу базу. Опа, он тут, чёрт. Поделить. Поделить он тут. Я понял, чего он хочет. Он хочет просто базу построить куча и минералы собрать прием он хочет просто базу кучи построить и минералы собрать у нее еще есть снайперов что делать мечников бери наверное или тоже бери этих вот снайперов кстати да мечники снайперы тоже классная идея все мы делаем точка сбора меняем точка сбора воинов здесь снайпер и мечник топовая тима также призыв тима теметеры также призываем еще некоторых. Очень чеки-буки сейчас будут. Это просто игра на скорость. Так а как там у вас дела? Там наверное интересно, но забить У нас напали, нас напали! Черт. Вот черт, я блин а! Черт. Атакуйте! Так, атакуйте! Так, давайте кусайте всех! Так, кусайте его тоже. В общем, такой призывайте. Мы снова будем призывать. Он просто хочет меня завалить по экономике тоже. Хитрый, блин, да. По экономике завалить хочет. В общем, ищем его базу. Может его найдем базу? Мы завалим его тоже. -то такого. ой, -ой, -ой. Так, Васяка говорят, что там его нету. Переходим в следующую, следующую локацию. А пока месь хочу тут нового призвать, чтобы хоть что-то было. Так, вот, Он, вот, скорее всего, базу не строит. У нас тут есть регенерация, есть, в принципе, есть. Можно зарегенерировать все это, потому что нас слишком мало войну. Призываете обратно, и ждать регенерации. А пока месь самому тут расширяться горизонта своим. Почему бы нет? Давай тут? Так, а тут вашу угу. Так, а тут мы еще что-то подумаем. Ждем, регенерирует на всех. Вот, мы регенерируем, регенерируем, пожа, пожа. О, о, Все, войска идите сюда в обменности. еще раз. Наша цель это чтобы все кормить камушки нужно больше камушек которые а реально играют по камушкам как я понял блин он еще на базе играет так что у него не больше воинов если мы будем еще регенерировать будет сыгран давайте для разведки я думаю используем на пожертвование можно блин мне нужно напали. нормально нормально и просто допускает Напал на меня блин У меня уже 200 героев из всех Интересно Давай-ка нападем на всех Также хочу построить тут базу Пока настроимся Раз, два взял Ой, блин, один взял Так, также тут такую Призываем обратно можно получится что-то Возможно так, ну что, погнали, погнали. Все, он просто волна орды полно, полно. Так что есть может быть будет шикарно вообще. Ладно, все, отступаем на базу. Были его раскусил на базу, в общем, отступайте. снайпер может, блин, задрал. забейте. Он скорее всего будет еще одного доставать. Так, наша цель не просто камушки собирать всем, потому что он по прочности играет, как я понял. Мальчики, вот у нас ноль, че тут нету. Ну и что, если мы проиграли, ну и что? Кажется, больше карт. Так что все шансы у нас есть на базу а черную регинируешь взять так что у нас тут? красивая сова ворон интересненько у на нас они нападают странно построен что базу будет давай хоть еще и захватим полную карту его и вот ему гайд что не должен просто стоять если у меня есть сила хоть атакуют они дефы дефы дефы я могу просто расширить твою стратегию тактику и захватить полностью карту будем есть фарбол могут закидать фарбол мне будет столько минералов что капец я их, конечно трачу на остальные ресурсы что было больше больше воинов и больше больше больше больше еще минералов все остальное это вот все остальное ну конечно давай еще прокачаем я уверен что после откатки я покажу вам аккаунт как я прокачивал за спустя за один день ну в принципе можно рваться топ так Гай о том что он уже строит еще одну базу ой уже напал, ну, уже напал ну, Черт, блин, напал, да. сюда идем. А ладно, нет, сюда идем обратно. Чтобы защититься, защитить базу, нам нужно идти сюда. Вот кусать нужно все Давай. Начнем атаковать по полной программе. Тем более мы уже все. Будут убивать нас будет столько минералов, что будут капец, так что все, мы уже все мы уграли. Теперь просто лупайся. Раз, два, три, четыре. Просто спамним. спавом делаем. Куча. Как знаете? Майнкрафт. Раз, два, три, четыре. Все, во все фронты бьем. А ч еще? устали, пошли в бой. Потом призвать их Все, я просто во все фронты бью. Отлично, тактика. Принципе, да. Ой, так наши гиганты есть еще В общем атакуйте Гиганта я не планировал <с> Нормально Заставили гиганта Не ну как я ставил Нормально Красавчик гигант, Давай давай еще объем Гиганта Прокачан Тем более Так вам там скучно смотреть Ну зато слушайте Офигенно сейчас стоит просто офигена Так призываю снова все, угодно тут нас один. Эй. Атакуйте. Давайте фарбом закинем кого-то. БАМ. Фарбо, защита, атака. БАМ. У меня заметил, кидаем фарбом. Красавчик. Урбаем, потихонечку вырубаем Уже подкрепление идет. К нам. Так, это мы... А -а -а -а. Мы захватим. Я еще одну я запущу, что была мощная тактика. Он такой, сук, темниров. Вот а и смотри ролики, блин. Не, ну тактика мне просто зашло. Возможно, новички не смотрят а, эту тактику, тем самым могут набрать такие просмотров и новых подписчиков. С тактикой такой, блин. Легкая тактика. Легкая, да? Но думаю тоже легкая. Я вот поставил указан кучу, чтобы было опасно. Там сейчас давайте, чувак. Так, да, тут уже победа, да. Принципе... Пошли еще одну катку, посмотрим. И все, друзья, я в конце обещаю покажу. Просто долго карта, вы знаете. Просто долгую Все. Генератор построим еще один. И призываем. Просто миллионов. И целыми дня будем атаковать. Он скажет, а да нет, ты меня уже достал. Я хочу от него услышать такого слова Ты меня уже достал. Если нет, то ему реально кердыгут. Да, гнула просто топочку. Опа, она ниндзя, а к знал. Вот рядом будет смешно. Клона, ой, а там псы. А, кроты! кроты мне интересно. Что будет? Я пострющу. Опа, ниндзя, ниндзя. вы Нет! А, у нее не нее включу. Нет. Не знаешь, на что он собирает дрельным. Так, все я победил. Все, сдавайся. Да. Нет клана. сейчас так, все. Клан. Ура! Мне дали клан. Ну, Ступи клан. Во. Все, друзья, я с твой клан. прям сейчас. Все, выходим. И заканчиваем. Потом в следующий раз буду сыграть играть и покажу вам. Так, смотрите, значит. Макс рис напишу мах. Еще код напишу свой. Но участников, да? Да. Так, Макс риск пишет. Второй участник. Я! Yeah. <сёк> кубки подняты, друзья! Я понял кубки вместе со мной, да? 170-е место! Я так могу поднимать кубки! Теперь, друзья, что самое главное! Мы с подписчиком моим, да? Нажимаю настройку, нажимай, нажал. Нажимай, бро! <сёк> Мой друг вообще то играет, непонятно вообще. Первый раз играть с ним. Так, смотри, чувак, я на эти ошибки сделал, нажимай наверное на сообщение. Не нажимай. Так, смотри, что нажимай. Друзья, нажимай. Окей, okay, нажимаю, так дальше нажимаю на давай друга, добавь друга, добавил И... пиши хэштег мой. Какой-то хэштег, блин, Какой мой хэштег? Откуда я знаю? Нажму. Так, вот мой хэштег. Хэштег, ага, один, четыре, один, четыре, один, семь, семь, один. Подай заявку, я тебе кину заявку, окей. Все, дальше нажимаю на иконочку, ага, подальше. Дальше нажимаю на приглашение, рекомендовать. Кого ты рекомендуешь? Меня, давай, 1, 4, 7, 7, 7, 1. Я получается, получаю золотой сыночок, класс. Давай, давай. Блин, здравствуйте. 1, 4, 7, 7, 7, 1 все Поддержу макса Риска и да по О, мне дают награду тоже. А так ты просто не поддержал, да? Да. Ты не обдир. О, да да, да, да, То есть тебе дают награду мне дают награду друзья. Просто пишите код и можете мне давать. Ладно, как хотите, сам с тобой, кому тема. Зато что с Тамаланом, чтобы идти вместе со мной и мы. Так, я ухожу, да? Да, уходим. Всё. Спасибо тебе большое за каточку. Я пока за подписчиком, нужно с тобой вместе играть. Бам! Мало памяти, знаю. В общем, там. Если он постарается, заням 101 место, 101 место с двоими игроками вот реально топчик. Потом битву кланов. Сначала я поиграю, потом он. Понятно. вступать в клон. Всем удачи, пока.